Когда вы живете среди слепых, живите как слепой. Вы не можете изменить весь мир. Я знаю, существует бюрократия. Но она должна существовать, потому что люди абсолютно безответственны. Нельзя просто взять и отбросить бюрократию, суд, законы, полицейских чиновников. Ну и как нельзя, потому что без них вы не сможете жить с ними. И это неизбежное зло. Нужно научиться жить среди людей, которые нервничают, которые крепко спят и храпят во сне. Вам это может быть тяжело и обременительно, но ничего сделать с этим нельзя. Самое большее и единственное, что вы можете сделать, это не насаждать окружающим то самое дурацкое поведение, которому вас принуждает общество. Не навязывайте его никому другому. Может быть, у вас есть жена, муж, дети. Не принуждайте их или своих друзей. Вот все, что вы можете сделать. Но вы должны жить в обществе и следовать его правилам. Таким образом, ничего не осуждайте. Попытайтесь понять, есть множество зол, которые необходимы. Они неизбежны. В реальной жизни всегда приходится выбирать не между полезным и вредным, но между более вредным и менее вредным. Между большим Well shame as